Для меня был полезен очень курс, и, и тем в первую очередь я много как бы, читаю и узнаю, но для меня очень полезна была групповая работа, потому что я никогда не участвовала, и практические занятия, потому что дома бы я одна это не сделала. Вот, поэтому очень мне было ценно получить опыт всяких практик, которые для меня намного открыли, и много я осознала для себя, и раскрыла. Теоретической информации этого не добиться. То есть практическая информация была для меня очень важной. Спасибо за курс.